Я люблю а спорить на волки. Я, Я люблю тебя, друг. Не могу меня внутри! идула телу, это Боже мой, это Нет, я просто готовлю. Сори, ты-то -ты -ты -ты, доктор Дыма. Это то, что я подумал, заткнись. М -м какой прекрасный день снаружи. Он не так прекрасен, как я. Буй. Папочка? Я что похоже на... Привет. Обернись. Внизу. Я не могу подняться. Бросает это Дино! О, боже мой, посмотреть на его лицо. Ты чувствуешь себя плохо, при ко мне. Эй, ты поставил в класс Эй, это было не по-женски. А мне начхать. <смех> люби меня, люби, скажи, что любишь ты меня. So я испуган, я реально напуган. Приятно тебя встретить. Вообще-то мы уже встречались. Что?